Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентации. Сегодня хотелось бы поднять тему о частном мнении, частном суждении, личном мнении и пропаганде. Есть ли разница или, возможно, это то же самое, как бы, что в них общего можно найти. Давайте разберем некоторые моменты в этом вопросе. Я считаю, что вот личное Частное мнение возможно только у Васи Купкина с завода. Вот у него оно возможно. А если у вас, скажем, ну, от 100 тысяч подписчиков, вы ютубер, блогер, там, да? либо вы какая-то медийная личность, и у вас толпы фанатов, да? ну тоже порядка, скажем, от 100 тысяч, какую-то цифру возьмем, это здесь не критично. Вот. Возьмем 100. Вот. То есть, если вы какая-то медийная личность, у вас фанаты, подписчики, избиратели, возможно, вы еще и политический такой товарищ, да? То у вас нет и не может быть больше личного мнения и личной частной жизни. Во всяком случае, публичной. Не может быть. С этого момента у вас только пропаганда и пример для подражания. Все, что вы скажете, вашими фанатами, подписчиками, либо избирателями будет восприниматься как пример для подражания и пропаганда. Это очевидная вещь, это надо понимать. Почему я поднял этот вопрос? Ну, ребята, которые сегодня... Ну, ситуация в стране у нас в России происходит, да, СВО и так далее, вот, То есть отменяют концерты. Людям, медийным личностям, да, они начинают верещать, свобода слова, ай-яй-яй, нам отменяют концерты, опять проклятый мордор и так далее, и так далее, и так далее. Ну, господа, смотрите. Как я уже сказал, вы уже у вас нет частного мнения, вы пропаганда, вы пропаганда, им пример для подражания. Следовательно, если вы пропаганда, то вот ваше так называемое мнение, да, уже оно, ваша пропаганда, может идти в разрез с государственным мнением, позицией. Да? Вот. То есть, мы же понимаем, есть геополитические интересы страны. И вот если ваши высказывания против интересов страны, ну, что должно делать правительство в этом отношении, что государство должно делать? Вы правда думаете, что оно будет к вам толерантно? Будет э, на вас смотреть, улыбаться, да, рукоплескать вам? Да нет же, оно будет защищаться. Понятно, что если ваши высказывания идут в разрез с государственной позицией, с интересами страны, соответственно будет происходить то, что происходит. Будут отменяться концерты и глупо по этому поводу. А артисты, музыканты, да, те вообще как бы идут еще еще дальше а о свободе, да, слова. Так высказываются, что как так, и запрещают, ну, там, рэперы, там, допустим, да, свобода слова. То есть вот эти господа улыбаются, дальше некуда. У меня в голове диссонанс небольшой тут логически возникает. То есть, если кто-то высказался против них, против этих реперов, да, они подтягивают за слова. Ты типа за слова должен ответить. Но в случае, когда они высказывают антироссийскую антигосударственную позицию, да, то они за слова со свои отвечать не хотят. Они хотят зарабатывать деньги, они хотят кэш, они хотят концерты, стадионы собирать, не хотят за свои слова отвечать. Но других стараются подтянуть. Это, кстати, ну так, для примера возьмем Васю Вакуленко такого, кто не знает, да, баста, типа, Бастя, Бастя. Вот когда он там высказался «Будем смотреть это кино». него ну, ну, там какие-то украинские корни, да, но он говорит «Никуда не поеду, ну тут же деньги, тут же деньги, будем смотреть это кино». Но тем не менее он высказался, и вот так уничижительно, да. Пока в его отношении никаких действий государство не предпринимает. Но я не удивлюсь, если предпримет. И что Вася Вакуленко будет кричать «Ай-яй-яй, ай-яй, свобода слова, мне не дают концертов». А многие, кто за его творчеством следит, те, наверное, помнят его конфликт с некто, не магией такой, два парня, не помню уж такого они города, вот, ютуберы, вот, клоуны, вот, у него с ними был конфликт, и он пытался их подтянуть за слова, угрожал им всячески, присылал к ним людей, вот, чтобы их запугать, вот, то есть как бы свобода слова, она вот такая, Оказывается. вот такая она свобода слова. То есть, когда концерты отменяют за антигосударственную позицию, антигосударственные интересы, то это как бы мордор и диктатура. А когда людей вот так вот подтягивать да, за слова, да, то это как бы вот нормально получается. Это как бы по-пацански что ли у них так должно быть. Они сами вот эти противоречия не видят. И здесь, здесь я, кстати, хотел бы высказать тоже некоторое не то, что непонимание, я-то понимаю, я просто так и как-то это все подзабылось, да? Но я хотел бы напомнить, напомнить первому лицу страны России Владимиру Путину в этом отношении, что вот когда он развелся с женой, вот, все это пытались преподать. Соответственно, ну, пиар-компания его там, что ой, он там мужчина, самец и так далее, имеет право, да мы ему на лучше найдем. Нет, господа, так это не работает. В данном случае это тоже с его стороны была пропаганда, пропаганда разрушения брака, да? вот, антисемейная, так скажем, в данном случае. И пример для подражания. Но ну, если президент первое лицо страны так поступает, ну, значит это нормально, да? Это нормально, получается, так можно. Поэтому вот какой пример Владимир Владимировича подали, так... такое собственно, и будет тренд в государстве. И так во всем. Вот. И здесь э, небольшую оговорочку по поводу ответственности. Некоторые люди не могут сосредоточиться и отличие, отличие между критикой между оскорблением и обличением сделать. И, соответственно, не могут различать, что такое последствия и что такое ответственность. Ну, смотрите, вот некоторые говорят, критикуешь – предлагай. Да, как бы, вот. А человек многие, ну вот возьмем скоморохи, да, вот Слава КПСС там он такие предъявы кидают, он не критикует, люди не могут понять, вот всякие там Эксперты, Оксия, эксперты, там, Морген, эксперты и так далее, все эти господа понять не могут, что не критикует, он обличает, он скомаров. его задача обличить, а вы уже, вы уже, он за вас, понимаете, ответственность взять не может за вас, он вас обличает, а вы уже либо эту ответственность берете, либо отказываетесь от нее, вот и все. Вот, кстати, различие между последствиями и ответственностью. Последствия будут всегда последствия. Вот. То есть, ну, объясняю на примере, вот, вы с какой-то девушкой вступили в интимную связь. Последствия. Может родиться ребенок, но вот ответственность за этого ребенка вы можете взять, а можете не взять, никто вас не заставит. Никто. Государство может попытаться алименты, да, как бы на вас повесить, вот. но ну, официально вы работать не будете, скажете, я вот принципиально на работу не устроюсь, и скажете, вот эту ответственность брать на себя не буду. То есть, понимаете, ответственность, вы, ответ, вы, только вы можете взять или отказаться. На вас это повесить, ну, угрозами вас можно к чему-то принудить, но это не ответственность, это последствия, понимаете, про которые я и говорю. То есть, вас могут найти за какие-то слова, будут последствия, да, избить там, не знаю, или что похуже. Но это последствия, это не ответственность. Ответственность – это вы. Вы добровольно на себя берете ответ за что-то. Так что вот здесь вот такие различия есть. А в плане оскорбления, да, вот некоторые говорят, там, рэперы там оскорбляют, там, ну, реакции делают различные. Вот меня просто умиляет это, когда бабушки определенные делают реакции на рэперов ну вот зачем одевать наушники, слушать маты, то, что тебе не нравится. Там Говоришь, вот он там так себя плохо ведет, такие слова непотребные, оскорбляет там, то он никого не оскорбляет. Оскорбление – это когда вот ты человека называешь словом, да, которым он не является. Тогда это оскорбление. А если он этим является, то это факт. Форма выражения может быть грубой там какой-то или мягкой. Там. Это форма, понимаете, во все это обертка во все, что это этот факт обернутого, что оно это факт. Это не оскорбление. Вот. А критика, я говорю, есть люди, вот, такие как клоуны или скоморохи, они просто обличают. Они обличают, они не критикуют никого, они никого за собой не ведут. Понимаете? Они не могут вам навязать какую-то ответственность. Они у себя плечили, а вы уже делаете выводы. Будете вы брать на себя ответственность или не будете? Вот и вся, в общем-то, разница. А эти бабушки, они вообще забавные. Слушают, допустим, песню Славы КПСС, да, когда он говорит, что я каждый вдох твой Оксимирона монетизирую. Да? Вот. Для них это как бы, как так? Зачем он такие вещи говорит? И сами же, ну вот не только бабушки, это, кстати, различные там ребята, вот, от репа такие, околорепные такие ребята, вот, монетизируют, в общем-то, смотря вот, вот, эти реакции выкладывая, да, вот, монетизируя каждый вздох славы КПСС в этом вопросе, да, и говорят, что ну вот, и слава такой, и слава такой, ну это вообще забавно, конечно. То есть ты одеваешь, там, как эти бабушки, наушники, да, слушаешь вот такие нехорошие вещи, заставляешь. То есть копеечку к своей пенсии, да, ты как бы готова принять. Но вот то, что в какую обертку все это рэпер уложил, как бы ты вот не готова слушать. Там сразу срываешь наушники, там начинаешь высказывать. В общем, у людей просто нет ни аналитических способностей, да, ни критического мышления способности к анализу, критический мысли. Вот, и они пытаются что-то вышептать из себя. Вот. В этом вопросе могу сказать, что у меня, наверное, вот эта вот способность есть. Вот. То есть, в принципе, я могу проанализировать все что угодно. Для этого нужно только достаточно информации и мотивация вот. Ну, в общем-то, что я и делаю. И неважно в принципе, что анализирую, там, хоть это рэп, хоть это форма Земли, ну к чему в данный момент у меня вот искра такая прошла, интерес. Благодарю всех за внимание, до следующего видео, пока!